My car, it's the new мой кореш теневой, как корешка над него И кличут его серьезный сэм, ведь он чилит с бензопилой Лали ролит мне второе. я не успел бы смокнуть первый Твой стилек услышал мой чувак, он скроет себе вены Я, я, здесь искусство, а не попс Молодой рэп-игрок, Томас Гопс, Тони Холк, Ирландский фолк Поп-панк, Сран гэрид, да я делал это я антихрист, клик бейт, клип, всадник постмодерна. Теневой мой кореш теневой По бумагам на сестру Он владеет рэп игрой Чует лохов за версту Твои парни креп и гойл А мой кореш молодой Эшки чум ролит смоки бол Эй смоки бол Я вдыхаю через рот как через арт Фруктовые бумажки Это черри лимонад Джуси мир теневой как интернет Basic айкас, Acid Icic Мэджик пил, чего там только нет, а мой кореш теневой, ой, а. мой кореш теневой, ой, а. кореш теневой, ой. А. Респект Дуни.